Hello World! Меня зовут Матвей Бухарцев. Сегодня я расскажу про мою новую консольную игру Happy Dino. Внимательно посмотрите на временные метки в закрепленном комментарии. В первой части я расскажу про то, как играть. А потом, потом со мной останутся лишь истинные программисты. Вы сможете узнать, как написать такую игру. Стоп-стоп-стоп. Вы удивлены, что меня видите? Да, перерыв был большой. Ну, чтобы точно дождаться следующего видео, ставьте лайк. Вы долго этого ждали, и это свершилось. Вы смотрите второй выпуск влога «Заметки программиста» на канале «Бухарцев Студио». Начали! Поиграем? Скачивайте с Яндекс Диска по ссылке в описании exe-файл. Эта игра откроется в консоли. Небольшой гайд по работе с консолью. Если вас не устраивает размер игры, поменяйте его, кликнув правой кнопкой мыши на консоль, нажав «Значение по умолчанию». Выберите «Расположение». Поменяйте «Ширину и высоту» в разделе «Размер окна». Первый уровень. Время уже идет. Перед вами плоскость в клеточку. На ней находится динозаврик в новогоднем колпачке. Это ваш персонаж. Управляйте им стрелками на клавиатуре. Снеговики, расположенные на поле, не дают пройти динозаврику. Счастливый динозавр, он может есть елочки. Новые елочки растут одновременно с поеданием. Каждая съеденная елка увеличивает счет, а каждый ход впустую уменьшает. Но главное не это, можете расслабиться и просто гулять по полю. Счет ничего не значит в сравнении с подарком, который охраняет злой дракон. Дракон сжигает динозавра, а подарок приводит к победе. Доберитесь до подарка и введите в левом верхнем углу кодовое слово, то есть набор символов, которые нужно угадать. Всегда пользуйтесь английской раскладкой клавиатуры. Помните, ответ кроется в вопросе. Только победа сможет пропустить вас на следующий уровень. Остались вопросы? Пишите их в комментариях. Обязательно на все отвечу. А прямо сейчас разбор кода на C++. Сразу скажу, что я основывался на готовом шаблоне школы программистов. Многие функции, реализованные в этой игре, сделаны по заданию. Не весь код мой, не весь хороший и не весь оптимизированный. Итак, приступим. Я работаю в Visual Studio. Думаю, все библиотеки хорошо знакомы многим. Использую стандартное пространство имен. Теперь объявляем глобальные переменные. Уровень, счет, статус, победа-проигрыш, статус таймера, счетчик таймера. Первый класс – точка. Точку описывают координаты, поэтому здесь в привате поля x и y. Далее в паблике перегруженный конструктор. Не знаю, почему не использовали дефолтные значения. И геттеры. Второй класс – цвета. Здесь перечислены все цвета, которые будут использоваться в дальнейшем. Задаются цвета в RGB. Следующий класс художник. Он будет рисовать все по пикселям. Не буду много о нем рассказывать. Ширина, высота консоли, а также включение ее этой консоли. Конструктор, очистка экрана и геттеры. Потом рисование фона, точки, линии, круга, прямоугольника и треугольника, то есть всех фигур, которые мы будем в дальнейшем использовать. Поле игры будем называть парком, видимо, юрского периода. Так вот, этот класс, ParkObject, базовый. От него будут наследоваться все объекты. Он имеет в привате координаты клеточки на поле и размер клетки. В паблике же конструктор, проверка на присутствие в клетке с заданными координатами, Гетерокоординат в системе клеток и гетерореальных координат. О, первый персонаж подъехал. Снеговичок наследует поля и конструктор. Вот парк обжекты, разумеется. Метод draw описывает внешний вид снеговика. Класс дерева это елка, которая похожа на снеговика с виду, по коду. Однако выглядеть будет совсем по-другому подарок, кроме предыдущих свойств, имеет метод активации. Может кто-нибудь дойдет и найдет. Тут тоже только внешний вид. Закомментирован метод, который закрашивает в цвет фона подарок и делает его невидимым. Я этот метод написал, но в итоге он не пригодился. Главный герой игры- веселый динозавр. Он не только выглядит и исчезает, но и ходит. Здесь координаты изменяются. Я решил, что игра должна быть без границ, поэтому, уходя за край, все персонажи появляются с другой стороны. Злой дракон ходит и жжет. Жжет в прямом смысле. Метод Fire описывает огонь. А теперь один из самых главных классов. Динопарк. Каунтеры клеток и вектора объектов — это поля. Перейдем к паблику. Конструктор инициализируется в начале каждого нового уровня. В нем сразу задаются целочисленные поля. Далее для каждого уровня по-разному рисуются персонажи. Методом add. Здесь используются рандомные значения и циклы. Функция find определяет, какой объект находится в клетке. Естественно, через циклы и метод isInside, который мы описывали раньше. Метод draw в этом классе отрисовывает все по пунктам. Step реагирует на любое нажатие клавиши в консоли. После нажатия на клавишу программа осматривается. Оператор множественного выбора определяется, куда шагать, а дракон думает, что делать. Здесь искусственный интеллект заменяет обычный рандом. Просто он по-умному описан. Далее описывается создание героев и осмотр. То есть то, куда мы смотрим при ходе динозаврика. Перезагрузка выполняется, если клетка, в которую зашел динозаврик, не пустая. Таймер. Таймер выполняется в отдельном потоке. Он контролирует также отрисовку поля, кроме своих основных обязанностей, то есть введение счетчика времени. При изменении размера в консоли, поле стирается, таймер же его восстанавливает. Гейм запускает игру. Эта процедура инициализирует рандом по времени, очищает экран, запускает таймер. Цикл выполняет саму игру. Далее остановка таймера. Очистка экрана и вывод результатов. Наконец, Main. Установим русский язык, запустим цикл уровней. По результатам каждого уровня выводим просьбу ввести команду о продолжении. Возвращаем 0. Конец игры. Что ж, на этом все. Ссылка на игру и код в описании. Спасибо за просмотр. Последнюю инструкции. Ставим лайк, оформляем подписочку на канал, нажимаем на колокольчик. Сделали? Вот теперь я поздравляю вас, дорогие подписчики, с наступившим новым 2020 годом. Пусть этот год принадлежит вам, а не крысе. Желаю всем счастья и хорошего настроения.